Хиспект режет? Не режет, но письку отрежет. Я хотел бы рассказать вам вот про вот эту штуку. Люди, которые смотрят меня на ютубе, привет! Мне прислали эксклюзивную мышку Dark Project, которая сейчас есть только у меня И только через месяц у вас только появится возможность ее приобрести Как меня заверили, это убийца G Pro Wireless, то самой популярной мышки от Logitech И эта мышка должна стоить дешевле, как я понял, и дороже Ой, блять, и, и быть лучше, чем она Я прямо сейчас на задней стороне коробки вижу характеристики ее для меня это уже много о чем говорит Но мне сказали пока что характеристики не называть Уж извините И также неизвестно буду ли я эту мышку рекламировать Мне ее выслали просто как подарком То есть ты как вот Ютубер попробуй Попользуйся Типа просто тебе подарок Никакой не ни рекламы Ничего тебе просто мы выслаем мышку И все делай что с ней хочешь Может быть потом конечно Когда у нас будет рекламный бюджет Может быть мы тебе заплатим там за что-нибудь Но мне ее выслали по сути просто так И сейчас мы посмотрим что она из себя представляет Без названия характеристик. Вот я ее уже открывал, я видел, что внутри я делал фотку в телегу, но я ее еще даже не щупал, не пробовал, не тестил. Короче, сама мышка. That's pretty, that's pretty. <laughs> um... Нихуя <свят> Так, секундочку, нет, не сама мышка Я, я просто что сразу хочу сказать, это э, Ровно под дизайн э, моей клавиатуры Так, короче, здесь есть лепесточки Как я понял, а это вот, в комплекте Идет, короче, сменные э, накладочки Чтобы не было сот, я честно скажу Мне соты не нравятся в мышках я не люблю соты, поэтому для меня вот этот вот комплект это заебись. Потому что я, я, я заменю обязательно. Соты может быть кому-то и по кайфу, но для меня это забивание грязи. Я типа тот еще чухан. Пацаны, я, я бы показал вам свою клавиатуру, как она сейчас выглядит, но мне тупо стыдно. Потому что я настолько чухан, что пиздец. Поэтому я заменю вот этой темой, чтобы не было всяких приколов. Потом. Провод. Блять, а че, А че? Опа. Опа, нахуй. Позолоченый. Здесь у нас адаптер вставленный сразу. Стоп, а как это, а как это работает? Подожди. Подожди, что-то я не понял. А как мне мышку... Стоп, стоп, я вообще нихуя не понял. Секундочку, короче, я сейчас все достану. И мы посмотрим, что оно из себя представляет. А это что такое? А это что такое? Подожди, подожди, подожди. Отвертка. В комплекте лежит отвертка. В комплекте лежат сменные глайды. В комплекте есть инструкция. Но мы не лохи, инструкцию читать не будем. Uh, возможно, охуенно. Я пока, ну, не тестил, вот прям чтобы тестить, но. Сейчас посмотрим. Так, ладно. Я не понял! Подожди. Сюда. Тут. Как это работает? Благодаря твоему году взял наушники. Я, я сделал замкнутую цепь. Я нихуя не понял. Подожди, подождите, пацаны, вот есть мышка. Ее, значит, заряжать нужно через Type-C кабелечек. Вот так вот. Значит, я вставляю, да? То есть, вот так вот я ее подключаю, заряжаю. Или что? Или я тупой? Вот, типа, она сейчас по проводу. Вот эта штука, как? Это адаптер. Подожди, подожди. А, -а, -а то есть я вставляю ее в ПК и вот эту тему я типа вот так вот делаю. Все, она становится типа беспроводной. А потом вот так вот делаю, я ее заряжаю, да? Или что? Я нихуя не понял, где адаптер? Э это адаптер. Ебать он, кстати, это. Не знаю, не слышно, короче, он металлический, он из металла сделанный. Это не пластиковое говно, это металлический. Там, может быть, будет видно, короче, он, видите, внутри металл даже видно. Короче, тут покрашены металл, внутри прям металл-металл. Давайте попробую подключить ее, короче, у меня тут есть удобный портик. Сейчас мы вот это вот говно выкидываем нахуй. Я просто, почему говно, ребят, у меня вот эта мышка, я хоть в ролике ее хвалил, но спустя времени столько проблем вывезло, пиздец, она мне отключается просто так вот, без причины, Просто берет и офается нахуй. Вот играешь в доту, у тебя хуяк слишком оффнулась. И шо? И что дальше ты будешь делать? Сидеть страдать, потому что ты купил себе мышку такую, вставилась. что то какие-то проблемки. Вот мне говорили насчет нравится-не нравится, что у меня не с первого раза получается вставить. Нихуя себе. <связь> Нихуя себе. Нет, это не так работает, мужики. Цвисток по сотам. Под какими сотами? Ты че? Да ну нахер! Я промолчу можно, да? Спасибо. <смех> <Это> пиздец. <смех> как я должен был до этого догадаться. Жуть. Так, но ну я получается, конкретно подключил его сюда. А, заработало все. А... Чего? Мужики, я не знаю, как вам показать, но, короче, вот у меня прямо сейчас две мышки. И.. У нее задержка меньше. У нее по беспроводу задержка гораздо меньше, чем у Рейзера. Ебать, я, короче, когда говорил про мышку Razer, что она очень.. Э, у нее очень маленькая задержка. Я сейчас вот этой пользуюсь, вот прям сравнение беру две. У нее еще меньше задержка. Охуеть! А как так? О а смысле? Еще меньше? Вау! Охуеть! Это законно вообще? Это законно? Она ебать, она классная. Я не знаю, как вам объяснить. Типа, вот. Я, я просто вожу мышкой. Я не знаю, как вам объяснить, но она, типа, мега резкая. Это вряд ли вы поймете. <связь> как это через экран передать? Это нужно, типа, сломошью не записывать каком-нибудь. Охуеть, она прям... Она прям... А у нее еще меньше. Если я хвалил вот эту мышку за то, что у нее задержка минимальная, то сейчас я пользуюсь этой... И у нее еще меньше. <связь> это пиздец. Не, слушайте, вот именно... Ну, тут сэн... Чуть не сказал какой там сенсор стоит Но короче э, сенсор стоит такой Что я догадывался что так может быть Но почему в этой не так Почему это работает лучше Так давайте Клики чисто И сравнение сразу же Вот с этой Ну вы чувствуете разницу да Я не знаю через микрофон передается нет Она кликает прям охуенно так плавненько и так, так чётенько. О, это, это вообще по-разному кликает, зацените. Вот левая. Это по-разному кликает, а это одинаково. Она, она лучше и одинаково кликает, и левая, и правая, охуеть. Так, смена DPI. Тоже приятно кликает. Ну-ка, боковые кнопки мыши. Ебать колесико кайфовое, подожди. Ебать колесико. А это? А почему колесико не люфтит? Почему она вообще не люфтит? Если прям сильно постараться люфтит, но ну, вообще не сравнится с этой. Блять. Я я короче не хочу лишнего наговаривать. Вот ну типа просто сейчас много могут подумать реклама. Я влетаю на бит. Ни... Спасибо большое, спасибо большое, спасибо за 333 а, Я что могу сказать, пацаны? Я разыгрываю Razer Viper Ultimate, она мне нахуй не нужна. Эта мышка лучше однозначно, чем Razer Viper Ultimate, но так как это говорят убийца G Pro у меня той мышки нету. Типа было бы кайфово где-то ту раздобыть и сравнить их. Но у меня ее нету и стоит она до хуя. Пока все, что я могу сказать, это охуенно. Не реклама, мне ее выслали на подарок То есть мне прям дословно написали, мы высылаем тебе мышку я не, мы, Они сами не знают, будут они у меня покупать условно рекламное место в видосе Или как вообще, хоть какое-то сотрудничество Нет, они сказали просто, хочешь вышли мышку раньше всех Ты ее попробуешь, пощупаешь для стрима контент, для нарезок контент И вот это вот все Я такой типа, да, давай а Они говорят, а, ну еще почему тебе может быть интересно Потому что она по дизайну к твоей клавиатуре подходит идеально То есть опять же, вот она моя клавиатура, да, дизиган вот она, мышка. Шарите? Шарите, пацаны? Охуеть, да? Охуеть. И я такой, блять, конечно же, давайте нахуй халявную мышку. Пиздатишу еще к тому же оказалось. Пиздата, пацаны. Кайф. Кайф, просто кайф. Я вот эту хуйню просто сейчас выключаю. И сижу, кайфую весь стрим сейчас на новой мышке. Но я бы, кстати, заменил бы сразу, наверное, эти штуки. А что тут за режимы, кстати? Так, это выключить это включить но короче тут тут сзади блять я там ничего не спалю короче э вот тут есть переключение режимов блять но ну, герцовка это понятно а вот тут короче посередине это выключить включите а вот снизу и сверху я не понимаю как я а погоди погоди а Тут, короче, смотри. Ее можно э, выключить, включить это посередине режим. Если вниз, то ты ее включаешь, но она не будет светиться. А вверх она будет работать и светиться при этом. Охуеть, Охуеть я сам в ахуе сейчас сижу, братан. Все, понял, понял. Круто. Единственное, что... Из чего я сразу же подметил, это то, что подключение по... Зарядка по type происходит немножко ебано. То есть у меня что-то не в первый раз... С первого раза не вставляется оно. Наверное, это единственное сейчас... Минус, который я вот подметил Но может быть э, дырочка разработается Я привык, но я хз пока что Но что-то такое ощущается Так, я короче хочу заменить сразу же соты На не соты Как это делается Так, бля, подожди, вот эту штуку я снял А вот эту штуку сейчас как снять Не сломать бы ее Как те соты снимаются э, А, открутить что ли нужно Да ну нахер, серьезно Погоди. Да, тут нужно открутить. Нужно открутить, пацаны, короче. Тут, тут специально есть отверточка в комплекте. Я, я сразу это сделаю. 600, 605 человек онлайна, серьезно, мужики? Мне мышку прислали эксклюзивную от Dark Project, которую ни у кого нет и не будет еще месяц ни у кого. Я не знаю, насколько вам хорошо видно или нет. Это, это по сути, должно было быть записано как-то более лучшим образом. Но я, я короче, кривой дурачок, поэтому... Поэтому как умею, так и умею. У меня камера хуйня. <смех> У меня... Да можно я, короче, все это сделаю, как мне удобно, а потом покажу вам результат, ладно? Поддевается и закрывается. Все. Все. Вот такая вот теперь мышка. Я сделал. Я сделал, пацаны. Вот такая вот хуйня. Ну, в смысле хуйня, в смысле охуенная хуйня. Я так все самое классное называю. Сука, ну кайф, просто кайф. <смех> Включайся. О, заебись. У меня, поздравьте меня, у меня новая мышка Только у меня сейчас BPI настроить хорошенько О, все, заебись, нет, еще сильнее Вот, заебись У них, получается, какой-то сов должен быть Или типа того Потому что смотреть зарядки нужно как-то Бля, тут еще светится она вот так вот, прикольно Короче, сейчас покажу Еще для вас вот так вот, вблизи, как она выглядит чтобы вот при примерно понимали Что она из себя представляет Вот такая вот штучка Вот такая вот тема, мужики.